Нам понадобятся 4 вида сухофруктов. У меня это курага, светлый изюм, темный инжир и темный изюм. Можно заменить на финики. Понадобятся орехи, ну и все остальные ингредиенты, которые вы здесь видите и можете прочитать их количество. Промываем сухофрукты. Также очень-очень тщательно моем апельсин и яблоко. Обсушиваем все на бумажных полотенцах. Нарезаем крупные сухофрукты кубиком. Снимаем цедру с одного апельсина. В миску с сухофруктами и цедрой апельсина выдавливаем апельсин. И добавляем коньяк или ром. Если вы готовите для детей, тогда можно заменить алкогольные напитки крепкие, крепким чаем. Но ароматнее будет, если вы, конечно, сохраните алкоголь в выпечке. Все перемешиваем. Наши сухофрукты должны настояться и пропитаться всеми соками примерно час-полтора-два. Даже можно на ночь. Прошло 2,5 часа. Наши цукаты и весь, все сухофрукты впитали в себя сок. Можно начинать готовить. Взбиваем яйца, коричневый сахар и мед до получения пушистой массы. Измельчим орехи ножом. Можно сделать в кухонном комбайне, но быстро можно и нашу капку Растопленное, но очень важно, охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Добавляем нашу яично-сахарную смесь. Туда же добавляем орехи измельченные. Натертая на крупной терке яблочко добавляем в нашу смесь. Добавляем сухари, муку и все перемешиваем. На этом же этапе добавляем корицу. Форму для выпечки среднего размера. Вот такую формочку для куличей я использую. Я смазываю кусочком сливочного масла. И выкладываю в нее тесто пудинга. Поверхность утрамбовываем и разглаживаем. Из пищевой фольги делаем очень-очень плотную, вот так вот закручиваем под низ, крышку. Если пищевая фольга тонкая и крышечка такая плотная не получается, можно использовать силиконовый жгут или даже обвязать кулинарной нитью снизу формы. То есть крышка должна получиться достаточно плотной, чтобы воздух оттуда не пропадал. Ставим нашу форму на водяную баню, чтобы вода доходила примерно наполовину. И в духовку при температуре около 170 градусов с момента закипания должна на водяной бане она находиться примерно полтора часа. Через полтора часа откройте крышку, приоткройте и потрогайте пудинг. Если он будет мягким или будет липнуть к рукам, значит еще отправьте на полчаса, чтобы он дошел. То есть тут надо смотреть по характеру вашей духовки, самим измерять время. Готовый пудинг такой плотный, слегка пружинит и он даже немножко отстает от краев формы. То есть это уже готовый полностью остывший и охлажденный пудинг, его можно начинать украшать. Такой пудинг – это очень вкусно, но не очень красиво. Как его украсить? Самый простой вариант – просто сверху посыпать сахарной путрой. Можно использовать разные кулинарное приспособление. Например, у меня есть кружево. Конечно, оно не текстильное, это кружево абсолютно съедобное. Идет для украшения часто праздничных тортов. Но и вот для таких пудингов его тоже можно использовать вот так вот украсив с разных сторон и сверху, опять же, посыпав сахарной пудрой, можно украсить фруктами и так далее. Но я вам еще сейчас вариант покажу, который буду использовать именно сегодня. Для этого нам понадобится два марципана, можно купить в любом гипермаркете, белый и красный. И вот такие формы для вырезания тоже из марципанов, тоже их можно купить в любом Крупном гипермаркете или в кондитерских отделах для тех, кто печет.